5 июля. Теплица. Обязательно должны быть часы. Обязательно должна быть музыка. Обязательно, когда вы работаете, <как> должно быть пиво. Понимаете? Или не понимаете? Ну вот понимаете. Что делаю? Переделываю теплицу. 40 грядка, проход 40, тут 80, тут 40 проход, больше не надо, это все ерунда, тут 80, опять проход будет 40, 110, вот вот. и опять грядка будет 40. Вот, это я с утра делал. Вот, для чего? Деньги мне не нужны. Вот я посчитал, если посадить огурцов здесь, и продать с одного стебля иметь 3 килограмма это вполне реально это не супер 3 килограмма у меня уже выращивались с огорода но ну, не знаю если тут наш полежу вот. поджимают сроки 5 июля нужно быстрее быстрее садите сейчас цена огурцов 48 рублей китайских Бабки на базаре продают по 150 рублей. Молодцы, пусть продает. На рынке я не хочу стоять. Хочу продавать <coughs>, с дома. <coughs>, засадить <coughs> огурцами. Кстати, семена уже замоченные. Стоят на замачивание, на проращивание. А, а пока не замачиваются, проращиваются, вылезают. Я вот вот эту стенку хочу сюда подвинуть. А там сделать еще. Ну, просто для увеличения. Посмотрите, вот, вот эта грядка метр. Ну, это слишком много. Пусть будет 80 сантиметров, как вот здесь. Тут будет где-то 75-70. Будут так и так садить. Вот. Еще не считал. но так. Приблизительно с вот этих вот так 4 так 12 ну собственно 50 квадратов но это знаете это все еще бабка надво я сказал вот, вот эта дверь оказалась мне вообще не нужно я сюда вообще не выхожу хотя кстати открываю что здесь можно сделать а здесь можно вот так вот перегородить и там перегородить тут засыпать землей и пусть еще дополнительно будет вот, так же тут сделать, вот грядочка идет ну и пусть идет, вот так вот, вот перегородить и еще тут посадить, вот как вот здесь вот. И, там, там. это астра Ой, это гастра это горе мое 28 марта посадил и до сих пор не цветет и что она будет я не знаю, и как вот э -э вообще-то я садил ее на м -м срезку Интересно, что вот растут вот эти вот боковые. Ну, тут все в астрах будет. Я не знаю, как. Будет э, вид вот такой вот. его Пионовидный. Очень интересный. Но, что очень неинтересно, что он до сих пор не зацвел. Теоретически в э, ну, на плане можно все это засадить не огурцами, а астрой. Но оно не цвел. Ну, я, я вообще не понимаю, как в таком состоянии дарить Человеку. Другое дело, как тюльпан или роза. Вот просто стебель. Пара листиков и тюльпан или роза. Что тут будет, не знаю. Только листьев, и не знаю, как лопухи. Лопухи какие-то, блядь. Вот. Что еще? Дверь я не буду убирать. Вот так вот перегоражу. Просто дверь открыл для проветривания. Что дает такая дверь? Да ничего, 2 градуса всего лишь потери тепла. Всего лишь. Вообще теплица должна быть другая. Так, что еще? Ну, что-то, что, -то, что, -то. что